Чтобы снять корпус воздушного фильтра Откручиваем вот здесь Заливную горловину Бачка омывателя Торксиком 6 лучевой звездочкой Т30 Вот такой Имейте такой набор Без такого набора в этой машине делать нечего Далее откручиваем вот, эту, вот этот болтик на 10 И методом пододвигание, вытаскиваем его. Там будет вот пластиковая гофра. Сейчас попытаюсь показать. Вот там кусочек видно за проводом. Ее надо будет снять, поставить ее будет проблемно, если подкрылок не снимать на колесе, то ставить ее проблемно. Если она холодная, лучше греть ее феном, то есть вот это, чтобы она мягкая была. Вот. Как-то так. Для съема генератора на Audi Q7 3.0 бук. про другие модификации не говорю, не знаю. Вот. Я вообще бы рекомендовал бы под домкратик снять колесо, снять подкрылок, соответственно вот этот короб. Тогда у вас будет более замечательный доступ к генератору, который находится Вот там. Снимается он минут, если не учитывать колесо и подкрылок, минут за 15. Но я сейчас экспериментирую пробую другой метод объяснятия подкрылка. Попробую, что у меня получится. Гайка на 13 плюсового провода, вот этого, который помечен маркером, можно открутить отсюда. я поставил в зеркальце, если видно, не знаю. В зеркальце может не видно гайку, вот она. Вот ключ наставляете вот так вот. И по 1-6 оборота откручиваете, срываете, а потом пойдет рукой. Двумя руками. Правой за ключ, левой ключ наставляете на гайку. Для того, чтобы было легче открутить, открутить вот этот вот плюсовой провод, который он там маркером помечено, желательно массу тоже открутить. Массу двигателя. И убрать куда-нибудь потому что она чертовски мешает работать ключом чередуйте руки левую правую какую удобнее подлезть для того чтобы снять фишку с генератора что у меня сейчас в принципе получилось даже не знаю как вам показать Надо нажать на вот этот грибок а с другой стороны из-за балки вставить вот так в распор отвертку то есть делать двумя руками одновременно и на излом на чужую таким образом вот без снятия подкрылка, сейчас я попробовал, она сверху ставится в принципе без проблем, эта фишка. Так же, как и прикручивается основной вот этот плюсовой провод. Сейчас осталось попробовать открутить его, вытащить. Опять же, напоминаю, без снятия подкрылка. И, соответственно, затулить обратно. Так, фишку я отсоединил. Провод я открутил, плюсовой. Теперь надо открутить вот эту гайку и вот ту гайку. Ну, это самое легкое в этом моменте. Ну и, соответственно, вытащить. Вот. Эти два болта откручиваются элементарно росковым ключом. Мне просто лень от трещотки. То есть, главное их сорвать, а потом они идут как по маслу. Ну, при условии, естественно, что они у вас не закисли капитально. Раскован тут подмазится вполне удобно. Так, открутили стартер. Ой, извиняюсь. Генератор. Вот он шевелится. Чтобы его вытащить, лучше вот этот минусовой провод открутить. Кстати, насчет минусового провода. Изначально по штату стоит болт шестигранник. Так как у меня какие-то умельцы сломали резьбу, вывернули, я вкрутил обычный болт советский, подлиннее. Вот. Вот эту минусовую клемму надо скинуть, потому что она не даст вытащить генератор. Даже если кто-то в следующий раз и свернет этот болт, то вот сюда всегда можно вставить гаечку. Ну, только тоненькую гаечку. Либо обточить ее наточили, вставить и сделать через чужую, как говорится. Вот, это ремонтный случай. К нему прибегать не надо, но если, как говорится, вариантов нету, то вариантов нет. Чуть поближе. Так, пытаемся вытаскивать этого товарища. Смотрим, что нам мешает. Вот эту трубу, по-моему, снимали, Володь. Воздушную. Воздушную, возможно, снимали. И с этой стороны вот туда протягивали. Но вот это водяная труба, да? А, мы ее, наверное, тут. Лишняя деталь была. Туда. Крепление прокручивать или что надо делать? Вот он. Видишь, он вышел. Вот он. Вот он. Я дело. Как-то так. Сейчас секунду. Вот. Плюсовая гайка. Штыкерный разъем. Два крепления. Все.